На гагадроп вышло обновление и появились какие-то спины. Я так понял, что с кейсов сейчас может выпасть что-то по типу бонуски. Будем пробовать выбивать, тема интересная, поехали. Здорово, это Стас. Напомню, что ссылка на гагадроп и промо на деп, и вот этот барабан, где можно выиграть бесплатный скин без депа. Ну, типа, вы крутите барабан один раз, вводите мой промик, крутите еще раз. И также промик деп. Все это будет в прикрепе. Вместе с ссылкой. Ну, начинаем мы с бесплатных кейсов. 35 тысяч на барике, То есть, три самых дорогих на гагадроп кейса бесплатных мы открыть можем. И дальше уже один кейс подешевле, потому что у нас остается. Ничего, получается, 500 поинтов Так, э, вот этот кейс мы открыли Слушай, ну неплохо, в целом осталось Сколько у нас? А, 5000 патронов То есть мы в принципе можем открыть вот такую Вот историю, так, нам хватит только На один, поэтому оп И 2600, кстати, нормально 42 тысячи на балике гагадропа Вышло у них обновление И в чем оно заключается? В кейсики Подобавляли вот эти вот спины Ну единственное, я так понял, что это добавили В кейсы до 500 рублей То есть я щелкал по самым дорогим Кейсом, да, которые вот эти вот а, сувенирные, прямо с завода, тут, естественно, этого нету. Кейсы за 555, опять же, есть. Давай мы сейчас с тобой все-таки посмотрим, а, в каких именно кейсах это есть. Конечно, хочется в идеале кейсы подороже, но вот в этом, например, нет. То есть, пока что самый дорогой кейс, где я видел эти спины, это вот консоль ВАР. Опять же, му, так, кейс за 600 рублей, МОАИ, да, получается? Мой да, а дикий Запад 1600 и тут тоже это есть уже поинтереснее кейс за 1600 рублей хорошо так дороже 1600 ну наверное только вот эта серия поэтому в принципе в принципе, ну да тут не добавили короче 1600 кейс нам нужен но в остальном в остальном ну перчатки ну тут опять же спинов никаких нет поэтому здесь все по старому короче кейс за 1600 рублей по всей видимости ну да дальше обычные кейсы идут ну чё поехали я не знаю что это такое вот реально я мельком посмотрел что обновление вышло будем пробовать эти спины выбивать я сразу ой вот три спина так смотри сразу выпало окей а это все продаем продаем продаем есть запустить давай запустить так, полетел какой-то барабан, смотри. Бля, прикольно это! Это реально прикольно, бонуска с кейсов выпала. Окей, поехали. Как это? А, вниз, а просто нажать. Так, император за 500 рублей. Понятно, у нас всего три спина. А, ностальгия. Типа, короче, с одного спина тебе выпадает... А, ебать! Нихуя! 4 500, неплохо. Можно обменять за, на один скин за 5000 Кстати, чтобы эти скины упали в инвентарь, надо нажать либо забрать, либо обменять. Нажимаем обменять, и вот у нас скин в инвентарь падает. А я такой... Думаю, типа, а где? А вопрос у меня заключается, собственно, в следующем. Кстати, в кейсе, например, Бар за 1000 рублей этих спинов нет. А мы открывали кейс сейчас за 1600 рублей. Если мы открываем кейс дешевле, то с этих спинов падает дешевле или так же? Я фастом открою, нужно выбить эти спины, чтобы посмотреть. Ну, потому что... Блин, вот они, кстати, пролетают. Так, ну, сейчас тогда будем пробовать выбивать и смотреть, как это все работает. Нужен именно кейс подешевле, чтобы посмотреть... Падают ли с этого кейса такие же скины или все-таки, ну, они подешевле, но, наверное, подешевле, то есть, в принципе, прикольно, с кейса добавили э, возможность дропа, своеобразные бонуски. Да, это прикольно, базару нет, это реально что-то новенькое, это интересно. Вопрос в цене, то есть, если кейс дешевый и тебе выпадает вот эта вот история, э, ну, типа, что с нее падает? С дорогого кейса прикольно насыпало, на 5000 рублей. Как с дорогого? Типа X5, да, от стоимости кейса. Вот, э, в принципе, оно выпало, сейчас будем проверять. Может, и дорогие кейсы для этого крутить не стоит. Блин, но анимация сделана прикольно вокруг, типа 3D такая вся история. Взгляд в прошлое 200 рублей, а дальше эко. Но все-таки, да, видимо, чем дороже кейс, тем поинтереснее скины. Но это было на самом деле очевидно, то есть тогда нам выпало на 5, здесь на 1000. Может быть, это знаешь, подразумевается, как неважно, какой кейс. Но все, я думаю, адекватные люди понимают, что чем дороже кейс, тем больше с этих спинов тебе выпадет. Это в принципе логично. Я все-таки хочу выбить 15 спинов, попробовать. Вот там реально интересно, фактически, это будет открытие 15 кейсов за один раз. Причем наполнение этого кейса ну, там лежат реально крутые скины. У нас там, блядь, пятнашка пролетел. У нас, потому что там пролетал коллаж за 55, по-моему, тысяч рублей. То есть наполнение этого кейса, это интересно, он реально дорогой. Блять, опять пятнашка, смотри, не долетела. Уже расстраиваться начинаю. Ну, окей, 7000 выпало, 8000 стоит кейс. То есть, фактически не в такой минус уводит, но, блин, и по бокам крестики вот эти выпали. Может, наверное, все-таки фастом стоит крутить. Пятерка пролетела, десятка пролетела. Короче, пока нам с тобой только тройка выпадала. Тройка это прикольно, но хотелось бы и 10, и 15. 5 тоже маловато, поэтому но нам нужно явно больше спинов. Окей, будем пробовать. Пока что только фарм скинов. Ну, кстати, неплохо дропает. Если минус, то не такой солидный и это приятно, как минимум. Блять, но ну, все-таки нету бонусок. А, без бонусок неинтересно, потому что бонуски наши все. Бонуски надо крутить, а бонуски, блять, не выпадают. А, блять, это обидно. Это очень обидно. Вообще нет, смотри, нет ни одной бонуски. Блин, и что делать? И, чё, и чё делать без бонуски? Чё за херня? Ладно, ладно, ладно, древесная гадюка. Я, по-моему, там скины, кстати, не продал. Да, я скины не продал, хорошо. Единственное, что хочу подметить, очень сложно выбить эту бонуску. То есть, заметь, да, сколько мы уже сделали спинов, и нам выпало всего лишь две бонуски по три спина. Это, это сложновато. Вот хотелось бы, чтобы они сюда добавили, знаешь, какую-то лютую тему, типа x 100 спинов. Ладно, даже если бы она никому не выпадала, просто была бы, опять же, как своеобразная заглушка, но было бы прикольно, типа, я бы такой сидел, э, знаешь, да, зашел среднестатистический пользователь и смотрю такой 100 спинов, и такой, и Ну, было бы просто прикольно, но максималка 15 спинов, ну, в принципе, тоже ничего. А может, интересно, чисто теоретически выпасть в бонуски бонуска. М -м маловероятно, но тоже было бы прикольно. То есть, о, блин, это знаешь, КСК выходит на уровень Казика, что ли, если можно так выразиться. И это прикольно, какие-то нововведения, блин, гагадроп реально придумали. Такую интересную тему в этом плане, молодцы. Но единственное, все-таки эти спины больше никак не выбьешь, но их с апгрейдов их не скрафтить. Можно было бы купить, но и опять же, и покупать, типа бонус, куда это бред? Потому что фактически мы открываем три кейса. То есть, это происходит условно, вот так. И вот тебе и бонуска. если бы как-то заапгрейдить можно было, это было бы другое дело. Но а так, просто фактически, ты открываешь а, три кейса, когда тебе вот с прокрутки выпадают. Это другое дело. И то, получается, мы открываем, допустим, 5 кейсов, у нас в 4 слотах выпадают скины, а на 5 выпадает как раз эта бонуска. То есть, фактически-то, даже если тебе выпадает 3 спина, то тебе выпадает не 3, а 2, потому что у тебя 5 слотов. Вот эта вот тема падает за место скина, то есть, фактически, тебе выпадает 4 скина. Ну и... Ну, короче, ты понял, да, идею? Типа, это не 3 спина, а по факту 2. А это не 15, а по факту 14. Потому что смело отнимаем один, ибо эта история падает нам за место скина, а не с скином. Но это сложно выбить. Мы, конечно, нафармили вообще неплохо денег с тем учетом, что на Балике было 35. Ну, то есть неплохо. И в принципе... Ну, все, оно вот больше не выпадает. Может быть, знаешь, блядь, 82 тысячи. Может быть, на каждом аккаунте есть... Там, Какие-то свои шансы, условно, больше там двух раз выпасть не может. Но, во всяком случае, мы сегодня выбили вот эту вот тему. И самое главное посмотрели, как оно работает. В следующем ролике я все-таки попытаюсь выбить 15 спинов. Но, честно, это сложно. Но ГГДроп а сегодня порадовал хотя бы с. Су... Хотя бы баланс бустанули, потому что в предыдущих роликах, в ластовом, по крайней мере, ничего особо интересного бустер-кейс нам не выдал. А сегодня вот такой финал, поэтому много гадра, сегодня молодец. В общем, на этом все, ребят, пишите, как вам вообще обновление ГГшки. Мне зашло, мне зашло, как минимум это что-то новое. Напомню, что ссылка на сайт с халявой, с халявными промиками будет находиться в прикрепленном комментарии. я с вами прощаюсь, это был Человек-Человек, спасибо и до новых встреч.